Всем привет! Меня зовут Макс Риск. Как э, блин, так начал, как начать инвестировать с нуля акции и облигации на бирже. Инструкция для новичков и инвестиции для новичков. Вот э, такая вот тема. И первое, что у меня на мысли, это образование. Также курс у нас есть курс по инвестициям И если вы напишите в комментариях то я вам скину этот курс он бесплатный там тут нужно войти в google класс я думаю вы это знаете социальную... это не социальная среди, это официальный google через google уходите аккаунт который вы смотрите данный ролик у всех уже есть google там уже миллиарды так что 7 миллиардов в нашем населении и на голову 5 миллиардов так что у каждого у каждого если подсчитывать то вообще-то да у каждого много-много у -много людей есть поэтому можете войти любой можно войти без авторизации просто в аккаунт аж пароль email как значит инвестировать у нас есть если что не договорил можете писать в комментариях можете инвестировать в акции например карточку можно оформить на тиняков банк в россии а вот с украины вот <с <с у меня одна проблемка вышла не но ну я могу акции купить хотя бы одну штучку вот я помню как я обещал 4000 рублей это у нас 1600 гривен Купил депозит на три месяца 8 процентов и вот и я уже пострел там статистикам просто проверить чтобы узнать и вам сказать всего и за три месяца получится 9 гривен Ну там копейки еще там просто подсчет ввелся каждый, каждый месяц подводился там военный сбор какие-то там еще а, достаточно хорошие копейки ну и вот грубо говоря а могло быть бы 80 гривен и так мне дали 9 гривен так что как там еще меньше процент я просто так упробовал чтобы узнать и если я вот смотрите три месяца вот Сейчас уже, в принципе, прошло 3 месяца, когда я покупал криптовалюту, ну почти, я заработал 20 гривен, больше. Это явно больше. Насчет долларов. Лучше покупать наличными. Инвестируйте туда, вот, в 100 долларов, я записываю на ролик, начнем, покупайте 100 долларов. Вот, инвестируйте в доллары, вот эту тему. Инвестируйте в доллары. Я не пробовал, я попробую. Но я попробовал в интернете, а в наличном, там возможно легче в наличном Разные разных там может быть перепутают, и каждый, если вы будете покупать 1000 долларов То вы сможете выиграть 100 гривен Но я вложил не 1000 долларов Еле-еле, даже не 100 долларов вложил, Где-то меньше, 50 долларов вложил. Вот если было бы 1000, то я заработал бы заработал больше на депозитах да, потом и слушайте. 500 долларов и 1000. Огромная разница. Если я выложу 1000, то я сколько будет заработал. Больше 100 гривен. Там 9 гривен. 100 гривен, 90 гривен. что там. Сейчас посчитаем быть примерно. 50 гривен. 500 гривен. Ну, в принципе... Так, давайте заново. Я вложу 1600 грин, получается 50 долларов. на да? 1000 долларов, если так, личными. Примерно 100 грин, может это быть. В принципе, депозит это легче. Да? Но это они деньги купили, а мы на 3 месяца депозит сделали.